Всем привет! С вами Сергей Иванов. И сегодня у меня юбилей. Какой, вы спросите, сегодня 70-й день голодовки Samsung, который я начал 6 апреля 2022 года? Так что поздравьте меня! Подпишитесь на канал, смотрите. Не знаю, чем это все закончится. Цель голодовки позитивная, добрая. Сделать компанию Samsung лучшей компанией в мире. Первой компанией на Земле, на планете Земля. Вот. Для этого, так как через бюрократов невозможно пробиться. У меня есть что сказать по поводу... Качество продукции. В общем, много чего не только позитивного, отрицательного но есть и предложения. Через бюрократию Samsung невозможно пробиться. Поэтому единственная цель принципиальная, личная встреча с президентом компании Samsung в Беларуси, в городе Минске. У меня в квартире, дома, как, как называйте, как хотите. Вот значит подписывайся чем закончится не знаю голодовка продолжается вот. и сегодня я бы вас хотел удивить предыдущие 50 60 юбилейные дни сами понимаете можете посмотреть какие были интересные вещи я значит над своим проводил вот и исследованиями э, в этот раз я думал чем э, как бы голодовка не может э, длиться вечно как сказал мой лечащий врач что с каждым днем вероятность внезапной смерти от голодовки все выше и выше ну как вы знаете с... ну, в общем все понятно да поэтому подписывайся чтобы быть в курсе Сегодня 14 июня 2022 года. Видео я завтра опубликую, сегодня я записываю. Сегодня же юбилей. Вот. Поэтому будет завтра опубликовано видео. Так. Так-так-так. Так-так-так. Так-так-так-так. Продолжаем. Торможу голод, голодовка, извините. Вот. Значит, э, чтобы время нам не терять, э, значит, э, я сейчас вот видите это обезболивающее местная так сказать анестезия. Э, рассказываю заодно, чтобы полезную информацию. Я человек опытный, ну не медик, но приходилось оказывать медицинскую помощь там где я учился там этому обучали вот поэтому расскажу научу вас как колоть можно даже себе колоть как колоть э, э, препараты то есть в лечебных целях ребята вы мне давайте на нет наркотиков мы с наркотиками боремся это очень плохо наркотики наркотики он европу и америку губят послушающих политиков Ух, дурь у них забористая. Вот, значит, я сейчас вам расскажу, как э, колоть не больно, э, э, значит, э, делать, не, э, безболезненно делать уколы. Потому что я попадал в медицинские учреждения, медсестры делали иногда так отвратительно уколы, что там на стену лез, казалось бы, да? Вот, поэтому я вам расскажу, сейчас методику покажу. Принцип, вот, у кого брали э, кровь из пальца, те знают, что когда садишься за стол, медик достает иголочку такую, да, вот, и ты начинаешь концентрировать свои мысли вот на точке, где будут колоть. Да? А тебе еще спрашивают, какую руку, в какой палец. И вот у тебя взяли палец, массируют его. Да? Вот. И ты так концентрируешься, что вот этот укол, да, он такой болезненный все. Так вот даже в такой ситуации возьмитесь, если вы психологически а тяжело, этому нужно тренироваться, а не каждый же день вам колет палец. Вот возьмитесь, если просто вот момент, когда подносят, где-нибудь себя сильно щипните, вот другой рукой там я не знаю за какое нибудь место, прям ногтями так щипните и все. И вот этот укол будет вообще безболезненный. То есть как устроена психика, психология человека, вот это все физиологические моменты. И очень разумно устроено наше тело. Спасибо тебе, Творец. Это гениальное творение. Просто там болезнь, там мы сами виноваты в том, что мы творим. Вот. Мы, слушайте, мы пытаемся летать на другие планеты, а до сих пор, я уже молчу, про свою Землю не изучили, а мы досконально, мы там разрезали у нас МРТ, там все-таки до сих пор не можем... Не можем, не хотим изучить себя полностью. У нас только хватает ума у европейцев и американцев съездить в какую-нибудь страну, где много э, брази, э, обезьян, да, там, это, после всяких там с ними общения приезжать в эти, в клубы различные в Европах и заражать всех остальных. Нехорошо это, неразумно это, вот так, скажем так. Значит, учу шприц чья-то плечо попа там что угодно да там своя ну своя там это уже вот. фишка в чем я обычно делаю так э, значит ну от качества иглы зависит ну как правило качество э, сейчас стабильное более-менее вот ну если вы вкололи человеку он там пожаловался второй раз кололи значит что-то не то смените значит либо Производителя шприцов, либо бывает брак и так далее. Можете в линду посмотреть, что там на конце, оно должно быть острое. Это первый момент. Значит, второй момент. Вам нужно отвлечь человека, как я делаю. Вот я беру вот так шприц, да, вот видите, да? Вот. Значит, расстояние должно быть сначала, когда вы так делаете, первое должно коснуться у вас вот эта часть, да? То есть, смотрите, сейчас сяду боком. Когда вы колете, да, значит, сначала касание идет, ребра в ладони, да, а потом уже входит шприц. И шприц входит за счет того, что вы держите это самое, у вас по инерции идет туда проникновение на сколько, сколько нужно. То есть не поверхностно, а как положено. Загоняете это все. Получается эффект такой, когда касаешься, человек отвлекается, то есть вот это место. И второе, уже когда игла заходит, психика не успевает срабатывать, и значит входит, игла входит, и вы уже потихоньку, не спеша вводите все, аккуратно достаете, значит ни в коем случае не массируете, потом это, это ваша задача ваткой, остановить просто вот эту жидкость, это не надо давить, будет синяк огромный, просто по, значит по потерли и подержали не втирая никого массажа, просто сверху поверхность. Так, второй метод еще вот медики используют, они там те заговаривают голову, там ребенку, с детьми особенно, это интересная фишка, вот, Такие дела. Да, вот, но с детьми тоже, их тоже отвлекаешь, там, он, видели даже, там есть ролик, там, значит, в, в какой-то иностранной больнице, значит, там врач бросает эти... Салфетки. Это не экологично. А, смотрите. Вот у них там. Вот они так. И по... Ладно. Это отдельная тема. Но вы на экологии на, эколог... на канале Экология разума. Здесь будет только разумная экология разума. То есть разумная экология. Значит, смотрите дальше. А, от... Главное отлечь человека. А... Следующая ситуация трете этой э, ваткой, когда готовите место укола, да? ну что разговаривайте, да, ну рассказываете, по, подольше трите, трите так, это по, круг побольше, поменьше, человек просто не ждет, что вы ему вколите. И в этот момент, вот когда вы трете, убрали раз и все, и сразу же это все. То есть вот между тем, как даже можете вот так трете, в сторону отводите, то есть не, не, не убирая с тела, потому что как только с тела вы уберете, человек это почувствует. И вот сдвигаете тут же укол, все, поверьте, работает работает 100%. Вот, и нужно это быстро. Значит, никакой жалости, никакой жалости к тому, кого уколите, это только навредит. Ваша задача вколоть, человек укол Который назначил врач, он вылечит человеку, ну необходима эта помощь. Вот. Понятно, в экстремальных ситуациях вам не до этого, когда человек человека там что-то где-то болит, там сильно ему нужно срочно сделать какой-то укол. там Разные бывают ситуации. Тут уже не до вот этих вот. Нет, подготовить поверхность, вколол все. Боли к боли, это, ну, когда человек ничего не болит, и вот нужно вколоть, вот этот момент скажем так, или вот когда он там вот, в больницах расслабленный, такой в комфорте, там где-то даже что-то ноет там все, все равно укол он болезненный вот, ну и понятно, да трете, трете сдвигайте тут же раз укол напористо, как положено не надо вгонять прямо, чтобы кожа прольнула раз, вы это все почувствуете вот ну вот так, так значит, это не, не удивление, то есть это не вот то, что я рассказал Значит, это не момент Значит, я сказал, что здесь местная анестезия Поэтому, чтобы не терять времени Я буду с вами разговаривать Ну и начну А, да, а, подождите Все, вот, местная анестезия Вот достаю Спускаю воздух Закатываю рука Да, видите, да? Ну здесь я не буду показывать все-таки видео, там дети могут смотреть и так далее вот, ну и пока буду с вами разговаривать, буду делать то, что я то, чем я вас сегодня решил удивить на 70 а, дней это, это самое так, надо обработать сначала я еще не обработал, так так вата, вата, вата, вата так Мочим, намачиваем, обрабатываем, так, так, так, все, все, тут у меня готово этого. Так, значит, ситуация такая, обещал вас удивить, удивляю. Что ты хотел сказать? Ну ладно, в процессе, если вспомнить, скажу. Значит, я проконсультировался с врачом. Не скажу, с каким. Вот, мне врач подсказал, как поступить. Вот то, что сейчас вы увидите частично, не все можно показать. вот сами понимаете. Ну, вот хочу провести. Значит, следующий момент удивляю. Скажу, уже достал. Давай же, чем ты нас хочешь? Все А, вспомнил. Это голодовка Samsung. Она посвящена полностью компании Samsung и все, что я делаю. Вот, это все посвящается компании Samsung. Так, рука подготовлена. Сейчас буду... Секунду, первый укол нужно сделать. Э, так как это местная анестезия будет немножко больновато. Ну, не больновато, но немножко так, надо. Так. М -м, нормально. В общем... Если вы помните, слышали, наверное, всплыла такая тема окна вертона, да, ну когда человека через определенные, скажем так, действия постепенно шаг за шагом приучают каким-то ненормальности, возводят в ранг нормальности. Нечто похожее произошло на Украине. Вот. И то, что мы сейчас видим, это итоги всего происходящего вот но видео не об этом значит и в, в, в европейском союзе я специально не, не обновляла информацию все в голове чтобы не выдавать лишних это самое моментов вот значит провели следующий эксперимент значит брали это самое Два человека согласились в прямом эфире, в прямом эфире подписали, ну передача была такая, в прямом эфире значит два человека, два мужчины, значит сделали, подписали контракт, прям в студии ведущих, ну ведущий дал им там все юридические моменты, чтобы уладить. Тяжело колоть и говорить, поэтому. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, ребята не могу показывать, понятным причинам. Так, значит, два человека. Так, а, значит, в чем смысл эксперимента? Им в присутствии студии... Сделали, значит, э, у каждого вырезали по кусочку тела. Ну, кожу, ну не кожу, тела Потому что не просто был верхний срез, а по определенному в определенных местах, по определенному квадратику тела было... Э, так, ну, вроде все. Так, сейчас, секунду, вот теперь будет проще нам разговаривать. Ждем. Я специально сделал вот так, чтобы сейчас, пока я говорю, сработала анестезия. Потому что нужно время определенное. Потом я иглой же проверю, как Вот. На... Так вот, смотрите. В прямом эфире два человека. Им хирург там вырезал в прямой трансляции по кусочку тела. Они поставили сковородку. На сковородке пожарили. И каждый съел кусочек жареного... Тело, тело, вот понимаете, да? Вот это важно, не мясо, а тело, да? Другого человека, да? Ну, они попробовали там в прямом эфире, без специй, там обжаренное, все дела, там все это самое. Вот, и значит, свои впечатления рассказывали, как на вкус все. Ну, выглядело это как такое, ну, развлекательная тема. На самом деле вопрос очень серьезный, в плане того, что если подходить это психологии, психологии толпы развития общества, да, э, э, вот этих си, систем НЛП, кто знает, ну, почитайте интересно. Вот, это такой маленький кирпичик, который уже как бы заложен в головах людей. Вот, и получается тема такая, что ну, окна Вертона – это не какая-то там э, теория заговоров, там, это научная методика, которая давно разработана. На основе, на основе психологии человека, как, как что происходит, э, как э, взаимосвязи между событиями человека. Ну, ребята, там не зря тратят миллиарды капиталисты на все это дело, чтобы нас потом превращать в овощи, оболванивая. Вот. Вы скажете, почему ты нам это все рассказываешь? Так я вот сегодня решил провести точно такой же эксперимент. Прикиньте, в Беларуси, в городе Минске, вот сейчас в честь 70-летия, 70 чуть тебе сказал, свят, свят, 70 дней голодовки, я сделаю нечто похожее для вас. Вот. Ух, жара пошла, да? Так, ну, я чувствую, потиху анестезия анестезии я начал работать. Значит, я проконсультировался с медиком, ну, врач-медик, как, как хотите. Он мне рассказал все нюансы этого дела. Я сам не медик, инженер. Вот. Значит, я не буду все тут показывать, чтобы я не раскрою вам всех секретов. Нюансы есть. Вот. Чтобы кто-то не вздумал повторять это все, это самое. Так. Вот, значит, всякие там спецпакеты, бинты, все тут уже у меня по столе приготовлено, вот, э, там растворы всякие, сейчас крышечку только сниму. Так, все готово. Так, что тут еще кровостанов? Ну, в общем, все тут у меня, все это, все как бы есть, да? Вот. И я вот решил для вас повторить этот э -э, овертодовский, э -э, овертодовскую эту э -э, штуку, вот. Ну а как, вот чем вас еще удивить? Вот я вас прошу, вот вы смотрите видео, да, э -э, они размещены на разных социальных площадках. Я не знаю, но я во сколько вас прошу, пожалуйста, пожалуйста, перейдите э -э, на сайт, официально где вы проживаете в германии в россии в белоруссии там и так далее перейдите на официальный сайт э, в раздел письмо написать письмо президенту скопируйте первое видео и отправьте Спро э, текст обязательно пишите пожалуйста уважаемый президент компании samsung отреагируйте на это видео вот. э, значит ну вот я прошу вас, и вот я знаю, что кто-то, наверное, делал. Пока что реакции нету, представляете, им по, э, им все равно на своих потребителей, да, от компании. Могли бы хоть какую-то отписку написать, хотя она мне не устроит. О. Значит, э, и моя голодовка это не ультиматум, ну это не ультиматум. О. И вот я ради вас иду на такой крутой эксперимент. Понятно, что сам себя я резать не смогу, э -э как бы не очень удобно, беру да, руку резать там и так далее. Судя по, по видео, которое вы можете там в интернете посмотреть, там хирург, специалист аккуратно все делал, все это сам. Вот, но я придумал более жесткий метод. И сейчас вы его увидите. Так, так. Вот как-то так. Так, ну понятно что я не собираюсь там отгрызать себе кусок руки или там кусок мяса мы ограничусь маленьким кусочком да О -о -о. Ну, вот на тот глубину которую я как бы собирался это самое кусочек мяса изъять О -о -о. не переживайте все тут у меня подготовлено все то есть Никаких проблем не должно быть. Но ну, не забывайте, у меня 70-й день голодовки. Тоже как сам Ну все, в принципе, я вот этот кусочек, который я как бы запланировал, разметил, я как бы... И не это самое. Так, в чем же необычность. Там делал-то хирург, а я решил своими резцами попробовать отгрызть кусочек своих, своего тела. Вот чтобы потом пожелать его и понять, как он на вкус. Глотать его, знаете, есть не могу. Ни мяса, ни, ничего даже жирного. Иначе ну, моя голодовка прямо сейчас же прекратится. Чисто. Э, вот э, параметры такие. Пожелать там. Язык, хоть у меня и пластмассовый, но попробовать, что это будет. Ну, даже вот по ощущениям. И вот вы сейчас прям посмотрите, что да как. Какие будут? Ну все. Так, ребята. Так, это готово, это готово. Здесь все, так, все готово. Так, так, так, это готово. Так. Ну что? Так, все, все, все у меня на столе готово. Понеслась, как говорится, душа в рай. Да не так-то легко и кусается, блин. Не, ребята, тяжело. Боли нет, кстати, да. Да, зубы все-таки мы. Эволюция наша немножко затупила наши резцы. Ну что-то получилось. Так, так, так, так. Ну что, готовы?